Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала о здоровье и долголетии. Меня зовут Надежда Соколова. Я эксперт в области здорового образа жизни и соавтор большого интересного проекта «Лучшая версия себя». Сегодня я поделюсь с вами информацией, что же такое программа «Лучшая версия себя» или ЛВС, чем и кому она может быть полезна и какие вопросы, задачи и проблемы она решает. Программа «ЛВС» Подходит всем, кто серьезно и осознанно относится к своему здоровью и помогает решить проблемы, которые возникают в результате долгого сидения за столом, у компьютера, в замкнутом пространстве без свежего воздуха, тем, кто ведет кабинетный сидячий образ жизни, офисным работникам, учителям, врачам и этот список можно продолжать. Мы с вами живем в очень быстро меняющемся мире. Вокруг нас море информации, огромные скорости, множество людей на улицах, на работе, дома. И все это сказывается на нашей энергетике, эмоциях, умственном и физическом состоянии и самочувствии. Одна из задач программы «Лучшая версия себя» – восстановление баланса энергетического, физического и психоэмоционального. Судите сами. Усталость и потеря энергии на любом из этих уровней может отразиться на состоянии человека самым неожиданным образом, а вот восстановление потребует времени. И еще два обязательных элемента – это осознание и принятие ситуации и наличие физической активности. И каждому человеку для восстановления подойдет свой личный способ. А вот как его найти? С этим вопросом как раз и помогает разобраться программа «Лучшая версия себя». Что такое программа ЛВС по форме? Это 6-часовой семинар плюс марафон 30 дней плюс заключительный финальный семинар 3 часа. Можно ли пройти просто семинар или просто марафон? И почему именно такое сочетание – семинар и марафон? Да потому что семинар – дает базовые теоретические установки. Мы изучаем себя, свои возможности, выявляем свои приоритеты, учимся методике принятия решения, составляем дорожную карту ЛВС, карту целей и желаний, которая помогает нам отслеживать путь к достижению цели. А марафон способствует тому, чтобы не сойти с дистанцией, потому что мы всегда находимся рядом и, когда нужно, поддержим, подскажем. Но вы помните про морковку и волшебный пендаль? Кроме того, марафон помогает выработать привычку, укрепить силу воли, приобрести необходимые навыки для достижения ваших целей. В марафоне мы используем методику маленьких шагов. Мы не заставляем вас прыгнуть сразу на десятую, двадцатую или тридцатую или ступеньку. Мы раскладываем ваш путь на 30 дней, и вы постепенно доходите до нужной точки. Что же вы получаете в результате прохождения программы «Лучшая версия себя»? Если говорить простым, понятным языком, то программа ЛВС помогает вам узнать и раскрыть свои деловые организаторские способности, особенности вашего организма на физическом плане ваши сильные и слабые стороны, умение контролировать эмоции, раскрыть резервные способности и силы для жизни и новые профессиональные качества. По сути, это все то, что принято сейчас называть улучшением качества жизни. С философской точки зрения программа ЛВС – это некая гармония внутреннего и внешнего. Это мы в тот момент, когда мы себе нравимся, когда достигаем цели и чувствуем победу каждой клеточкой своего организма. И это всегда момент осознанного состояния здесь и сейчас. На семинаре я часто задаю вопрос, сколько времени в течение дня вы уделяете себе для ума с точки зрения саморазвития, чтения книг, слушать музыку, для тела с точки зрения ухода за телом и физическая активность, и для души. И очень часто слышу ответ, а у меня нет времени на себя, есть на семью, на работу, на подружек, а на себя времени нет. И что же получается? Мы обкрадываем себя, а потом удивляемся, откуда берутся те или иные проблемы. У Тома Хана есть такое понятие, как мышечная амнезия, которая распространяется не только на мышцы, потому что уже давно доказано, что мышечные зажимы очень часто возникают от наших психологических зажимов. И если человека расслабить на физическом уровне, то и голова начинает соображать лучше. И что же нужно сделать, чтобы исправить ситуацию? А все просто – побудьте с собой, уделите себе чуточку больше времени. Человек может забыть, разучиться что-то делать, но он также может и вспомнить, научиться, как это делается. Мы ведь знаем, что за те или иные действия отвечает определенный центр головного мозга. И забывчивы мы от того, что перестаем развивать наши эмоции, наши чувства и наш ум. Ответьте себе только честно. Разве это сложно выделить 1-2 минуты в час, чтобы, например, сделать упражнение? И сделайте выводы. А в конце нашей программы мы встречаемся на заключительном трехчасовом семинаре и подводим итоги. Вы сами выставляете себе баллы в дорожной карте ЛВС. И мы с вами сравниваем результат до и после. А дальше ставим новые цели. Возможно, кто-то скажет, я получил то, что хотел, мне этого достаточно. А кто-то скажет, а я хочу сделать следующий шаг к новой версии себя и поставить новую цель. И вы можете сделать это самостоятельно с учетом всех полученных на семинаре и марафоне знаний. А можете сделать это вместе с нами. Но это уже будет ваш выбор. Информацию о том, как записаться на семинар и пройти курс ЛВС – вы найдете по ссылке под этим видео. Пройти курс лучшей версии себя» можно в двух форматах. Формат B2B для организации и формат B2C, то есть для вас индивидуальный формат, когда вы можете записаться, пройти тестирование, включиться в программу и получить через 30 дней лучшую версию себя. Ждем вас в нашей программе!